Всем привет! Вот, принесли MacBoche. МакБуче имеет проблему. Ему надо поменять жесткий диск. Это надо будет сделать. Поэтому закрываем MacBook, переворачиваем и начинаем крутить, винтить. Просто берем отверточки, смотрим, какая может подойти. А, так, теперь а, рукожопство. И начинаем откручивать эти болтики длинные важно соблюдать расположение каждого болтика иначе техника apple скажет вам я не буду запускаться иди нафиг потому что это техника apple так теперь снимаем боковые болты они отличаются ну, примерно вот такой размерчик пробуем это у нас звездочка, да, подходит, более-менее подходит. Насаживаем. Так, не садится, сел, откручиваем. Важная особенность, болты находятся под углом небольшим, то есть не вот так, а под углом. Поэтому, когда будете закручивать обратно, это надо учитывать. И когда раскручиваете, тоже аккуратно этим. Ну, вот, теперь открываем эту крышку такой что ты срач что у нас тут значит нам нужно обесточить это счастье и вытащить вот это счастье Ну что, приступаем не, лучше не пальцем что там фигак а, Сейчас все нарушу. Ну, ладно. вот теперь меняем опять головки на этом на отверточке и начинаем откручивать крутить вертеть тоже пацаны любят Стаскиваем опять эти болты злосчастные У Apple все на болтах ты же господи давай, давай вылезай влезай. собака вот с этой штукой должно быть попроще тут болты никогда до конца не выкрутятся но вы почувствуете как только они вот так вот, оп, взимаем и ставим. Все, по красоте. Теперь аккуратненько поотковыриваем. Аккуратно, я сказал аккуратно. Еще аккуратней. Спасибо. Вот так. И вот таким движением вытаскиваем, не резким. И здесь шлейф очень аккуратненько. Вот так, чпок. Вот это отстреливаем. Вот такие вот штучки надо снять и перестать на... И новый жесткий диск для этого нам нужна другая головка из набора я думаю нам подойдет вот это теперь пристреливаем к отверточки смотрим наш жесткий диск и отстреливаем сбоку и вот вот так вот откручиваем О! и пересаживаем на наш новый жесткий диск Старый жесткий диск нам больше уже не пригодится, скорее всего. Хотя, если вы просто меняете на SSD, тогда подумайте. Может, стоит вытащить вот эту древнюю приблоду под названием cd и поставить вместо нее хард-диск. Ну, типа файловая помойка там. Или я не знаю, что вы там можете хранить на жестком диске на 500 гигабайт. Это же Mac, он не для игр. Что хранят владельцы Маков? Я думаю, вы напишите. Мне в комментарии. Закручиваем, крутим, крутим, крутим. Ой, господи, наделают этих болтов. Ловим болты, если они улетают. Потому что все люди немножечко имеют свойство рукожопить. Кто-то больше, кто-то меньше. А, да, важное действие. Если вы это делаете одновременно с каждым, ну, то есть со мной, например, да, то есть вот эту установку перекручивания, вот вы взяли вместе со мной, разобрали вот это все. Зря бы так. Надо было сначала досмотреть до конца, а потом повторять. Вот, надо же все по-уму делать. Так, подстегиваем вот этот SATA шлейф и вот таким вот действием вот так вот вталкиваем в стенку и сажаем вот так плотненько, аккуратненько. Если не идет... Не дожимаем. Не дожимаем, значит что-то уперлось. Нежненько, нежненько. Это же Apple. Вот. Теперь сажаем вот эту штучку так, как она стояла. Так, усаживаем ее, чтобы ей было удобно. Ой, опять меняем шлицы, или как они называются, господи. Головки, короче. Вот. Это слово всем понятно. И закручиваем. Да, Xiaomi, Xiaomi, я знаю. Так. издалека Болтики-то красивые, черненькие. А вам какие больше нравятся, черные или серебристые? Ну, я думаю, вы мне. Проставьте лайк, если серебристые. Так, а теперь, теперь мы закручиваем крышку. Ставим ее так же, как она стояла. Не вот так, не вот так. Отвертка улетела от шока. Устанавливаем, прибиваем, забираем отвертку вот и теперь крутим болты все обратно так как они стоят так как здесь крышка уже подушат как мы видим тут уже играли в футбол на ней деньги считали потому что это macbook деловое устройство вот а ставим с углов чтобы подогнать все вот эти углы ну все вот эти вот зазоры потому что иначе крышка станет неровно и будет видно что macbook разбирали в данном случае конечно это не очень важно потому что по нему видно что мы уже делали препарацию но это все равно как бы плюсом может стать если вы его тащите на продажу и опять же вот эти мелкие винты под углом обратите внимание под углом не вот так а вот так потому что многие не знаю вот этот нюанс закручивают под 90 градусов а этого вообще делать не надо Иначе вот крышки и начинают вот так ездить. Вот этому ноутбуку до меня, видимо, досталось от души. Вот. И теперь мне приходится как-то изловчаться. О, да. Приятненько, приятненько. Это же Apple. Вот. Так. Теперь где крайний болтик у нас? А, подождите, так это не тот болтик. Вот это важно, да. Не отвлекайтесь на всякую мелочевку. Все надо сделать, а потом отвлекаться. Потому что то у нас звездочки, а это крестики. Крестовые. Так, меняю свою замечательную саломи благоподобного набора. А, как он мне нравится. Прям какая была. Только лучше. Дешевле. Вставляем болтик и вкручиваем его под углом. Ну, вроде вкрутился. Похоже на то. Потому что они тут уже срезаны. Поэтому мы ничего не меняем. Вот. Ну, теперь что предстоит? Теперь предстоит этот ноутбук включить и поставить на него систему. А это вы увидите в следующем ролике, как и чего. Поэтому ждем ролика, подписываемся, ставим лайки. Всем до свидания. Топчик.